Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Can you hear me? Yes. Can you hear me? Yes. Yes. Nice. Okay. So we'll begin. Um, yes. Okay. <laughs> Чатсуру, миллитанина, трещига, равенная нам, поба, Sriadvaitha Srivata Gor Bakavinda Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare. So we're reading nectar of devotion and we're on chapter number four uh fifty-one perverted, perverted expression of melodes. Мы продолжаем читать нектар преданности. Сегодня у нас глава 51, искаженное проявление раз perverted, or misrepresented mellows. There is the following statement by an impersonalist who had just seen Krishna When a person has passed completely from all contamination of material existence, he relishes a transcendental bliss of being situated in trance. But as soon as I saw you, the original personality of Godhead, I experienced the same blitz. This Некий имперсоналист при виде Кришны воскликнул. Тот, кто полностью очистился от своей скверны материального существования, погружается в транс, испытывая при этом трацененное блаженство. Но стоило мне увидеть тебя, изначальную личность Бога, как я тотчас ощутил то же самое блаженство. Это искаженное отражение раз называют шанта упа то есть искаженным отражением смеси имперсонализма и персонализма. Mm -hmm. So, the impersonalist is describing how he had experienced the the trance of impersonal Brahman initially, and he felt he felt transcendental bliss. In impersonalist uh, испытал Соприкоснувшись с личностью Но он продолжает что когда он увидел личность Бога, Господь Кришна, он сказал, «Я испытываю радость». А имперсоналист испытывает рационенное блаженство от uh, осознания брахмана, но дальше он продолжает, увидев личность Бога, и испытал то же самое блаженство. Это пример упарасы, или ложного отражения. В самом Than the bliss of the impersonal Brahman. Blazenstvo at Saprikasenia Krishna scrison milion ras silne chamot chemistry of buslichana. Okay, well go on. There is another statement as follows: wherever I am glancing, I simply see your personality. Therefore, I know that you are the uncontaminated Brahman effulgence, the supreme cause of all causes. I think that there is nothing but you in the cosmic manifestation. This is another example of uparasa or a perverted reflection of impersonalism and personalism. Известно и другое утверждение. Куда бы я ни посмотрел, я всюду вижу тебя, Верховную Личность. Таким образом, я знаю, что ты – чистейшее сияние Брамана, высшая причина всех причин. Я думаю, что во всем творении нет ничего помимо тебя. Это другой пример у Бараса, искаженного отражения имперсонализма и персонализма. Mm -hmm. So you can see in this statement how the how they have mixed the, the two philosophies, there's a personalism personalism it's expressed that they're appreciating the personality of the Lord and they understand him to be the cause of all causes, which is good.. Uh, we имперсонализма и персонализма. Персонализм проявляется в том, что э, человек при, принимает верховную личность Богу как, как личность и причину всех причин, что само по себе хорошо. Имперсонализм это восприятие нескверненного сияния Брамана. Uh, это восприятие uh, всего космического проявления. So it's very much impersonalism ideas mixed along with some personalism. И вот эти имперсоналистические идеи смешиваются с персональными. So it's described as being uparasa. На upa Meaning false expression. Означает неверное выражение. When Madhu Mangal, an intimate friend of Krishna, was dancing before Krishna in a joking manner, No one was paying attention to him, and he jokingly said, My dear Lord, please be merciful upon me. I am praying for your mercy. This is an example of in fraternal affection and neutrality. Когда Маду близкий друг Кришны, исполнял перед Кришной шуточный танец, Никто не обращал на него внимания. И тогда он шутя сказал, «О мой Господь, пожалуйста, смилуйся надо мной. Я молю о твоей милости». Вот, например, у парасов дружеской привязанности и нейтральной раси. Матаджин у вас микрофон. when krishna oh, oh krishna once addressed his sister devaki as follows my dear sister having seen you having seen your oh kamsa kamsa once addressed his sister devaki as follows he said my dear sister having seen your dear son krishna i think that he is so strong that he can kill even wrestlers as strong as the mountains. So I will have no more anxieties about him, even if he is engaged in a terrible fight. This is an instance of operasa in a perverted reflection of parental love. Камса обратился к своей сестре Деваки. Дорогая сестра, увидев твоего любимого сына Кришну, я понял, что он так силен, что ему ничего не стоит убить борцов, могучих, как горы. Поэтому я больше не буду за него беспокоиться, в какую бы страшную схватку он ни вступил. Это пример у Парасы, проявляющийся в искаженном отражении родительской любви. In the Lalita Madhava, Srila Rupa Goswami says the wives of the Yajnik, the wives of the Yajnik Brahmanas were all young girls and they were attracted to Krishna in the same way as the gopis of Vrindavan. Out of their attraction, they distributed food to Krishna. Here, the two devotional mellows are в лали тамадове шила рупага с вами говорит жены ягникабраманов были все как одна молоды и испытывали кришне те же чувства что и гоби вринда движимые своей привязанностью они накормили кришну в данном случае речь идет о двух расах супружеской и родительской любви. В результате их сочетания возникает у параса супружеской любви. One of the friends of Shrimati Radharani told her, my dear friend Gandharvika, which is the name of you were the most chaste girl in our village but now you have divided yourself and are partially chaste and partially unchaste it is all due to cupid's influence upon you after you saw after you saw krishna and heard the sound of his flute this is another example of Опараса, caused by divided interests in conjugal love. Одна из подруг Шимати Радарани сказала: "Дорогая Гандарика, является именем Радарани. Ты была самой целомудренной девушкой в нашей деревне, а сейчас раздвоилась и с одной стороны осталась в каком-то смысле целомудренной, а с другой утратила свою чистоту." Виной тому Купидон, поразивший тебя в тот момент, когда ты увидела Кришну и услышала звук его флейты. Это другой пример у Парасы, вызванной раздвоением интересов супружеской любви. According to some expert learned scholars, the feelings between lover, По мнению некоторых ученых, в совершенстве знающий этот предмет, чувства, возникающие между возлюбленными, могут создавать самые разные искаженные отражения раз pupa's influence is distinctly visible on their bodies. Although in the material sense, the glancing of a boy at a girl is a kind of pollution. When Krishna threw his transcendental glance at the gopis, they became purified. In other words, because Krishna is the absolute truth, Any action by him is pure. Взгляд Кришны очистил гопи, и потому влияние Бога любви отчетливо проявилось в их телах. С мирской точки зрения, взгляд юноши, брошенный на девушку, своего рода осквернение. Но когда Кришна бросил свой трансцененный взгляд на гопи, это подействовало на них очищающе. Иначе говоря, поскольку Кришна является абсолютной истиной, любое его действие процедентно, чисто. Do you agitate our minds by sounding your flute Kaliya's wives were flattering Krishna so that he would spare their husband therefore this is an example of opera or false expression после того как Кришна проучилкалия нагу, в йомуне, станцевав на его головах, жены калия обратились к Кришне с такой молитвой. «О, пастушок! Мы всего-навсего юные жены Калия-наги. Зачем же ты будоражишь наши умы звуками своей флейты? Жены Калии льстили Кришне, чтобы он пощадил их мужа». Следовательно, данный эпизод – пример проявления парасы неверного выражения. one devotee said my dear govinda here is a nice flowery bush in kailash i am a young girl and you are a young poetic boy after this what more can i say you just consider this is an example of operas caused by impudence in conjugal luck Одна преданная сказала, дорогой Говинда, взглянь не на эти прекрасные цветущие заросли здесь на Кайласе. Я юная девушка, а ты поэтичный юноша. Нужно ли добавлять к этому что-то еще? Теперь подумай сам. Это пример у Парасы, вызванной дерзостью в супружеской любви. When... Narada Muni was passing through Vrindavan, he came to the Bandira Van Forest and saw in one of the trees, the famous parrot couple that always accompany Lord Krishna. The couple was imitating some discussion they had heard upon the Vedanta philosophy and thus were seemingly arguing upon various philosophical points. Upon hearing this, Narada Muni was struck with wonder, and he began to stare without moving his eyelids. This is an example of anurasa or imitation. Проходя через Вриндаван, Нарада Муни пришел в Бханди где увидел на дереве знаменитую пару попугаев, всегда сопровождавших Господа Кришны. Попугаи имитировали диступут двух ведантистов, на котором они однажды присутствовали, и потому казалось, что они спорят на философские темы. Эта сцена повергла Народу Муни в такое изумление, что он застыл на месте, не в силах отвести от попугаев нимигающего зла. Это пример анурасы, подражания. When Krishna was fleeing from the battlefield, from a distant place, Jarasanda was searching him with restless eyes and was feeling very proud, being thus puffed up. Когда Кришна бежал с поля боя, Джарасанха изредка наблюдал за ним бегающими глазами, испытывая при этом непомерную гордость. И часть своей победой, он то и дело раздражался, раздражался громким смехом. Это пример апараса. Everything in connection with Krishna is called ecstatic devotional service. Although it may be exhibited in different ways, sometimes in the right order and sometimes as a perverted reflection. According to the opinion of all expert devotees, anything that will arouse ecstatic love for Krishna Is to be taken as an impetus for transcendental Экстатической любовью в преданном служении называют все, связанное с Кришной. Однако эта любовь может проявляться по-разному, иногда адекватно, а иногда в виде искаженного отражения. По знатоков, все, что возбуждает в человеке экстатическую любовь к Кришне, нужно считать стимулом трансцендентной расы. Like or Вайшнавы, пожалуйста, заходя в конференцию, Кари Нагнаджити, can... Нагнаджити, у вас включен микрофон, пожалуйста, выключите. Это касается Усу... всех участников. Усури, said... uh -huh. Заходя uh -huh. в конференцию, отключайте, пожалуйста, звук. Проверяйте все, абсолютно все и каждый. Спасибо большое. Okay, We'll just read the concluding words, the final words, which are there at the end of the book. Srila Rupa Goswami concludes by saying that Bhakti Rasamrita Sindhu is very difficult for ordinary men to understand. Yet he hopes that Lord Krishna, the eternal Supreme Personality of Godhead will be pleased with his presentation of this book. Итак, мы закончили нектар преданности, так закончился комментарий. И сейчас мы прочтем заключительное слово, которое написал Шила Прабхада. В заключении Шила Рупагасвами говорит, что обыкновенному человеку очень трудно понять Бхактира Самрита -синху. И все же он надеется, что Господь Кришна, вечная Верховная Личность Бога, останется доволен тем, как он написал эту книгу. Угу. It is estimated that Sri Rupa Goswami finished Sri Bhakti Rasamrita Sindhu in Gokula Vrindavan in the year 1552. While physically present, Sri Rupa Goswami was living in different parts of Vrindavan and his headquarters were in the temple of Radha Dhamudar in the present city of Vrindavan. The place of Rupa Goswami's bhajan, his execution of devotional service is commemorated still. There are two different tomb-like structures at the Radha Damodar temple. One structure is called his place of bhajan and in the other, his body is entombed. Behind this very tomb, I have my place of bhajan. But since 1965, I have been away. The place, however, is being taken care of by my disciples. By Krishna's will, I am now residing at the Los Angeles temple of the International Society for Krishna Consciousness. Этот purple сегодня, 30 июня 1969. По приблизительным подсчетам, Шила Рупа Гасвами закончила работу над Ши Бхакти Сейну в 1552 году в Гакуле в Вриндаване. Во время своего физического пребывания на Земле, Шили Рупа Госвами приходилось жить в разных частях Вриндавана. Но его главной резиденцией был храм Радги Дамадары на территории нынешнего Вриндавана. Баджан Кутир Рупы Гасвами, место, где он занимался предным служением, почитается до сих пор. Во дворе храма Радги Дамадары возведены две мавзолейного типа постройки. Одна на месте его баджана, а в другой захоронено его тело. Место моего баджана находится прямо за этой гробницей. Но я не живу там с 65 -го года. Однако теперь мои ученики заботятся об этом месте. Сейчас, по воле Кришны, я живу в Лос-Анджелесском храме Международного общества сознания Кришны. Этот комментарий завершен сегодня, 30 июня 1969 года. So, with this book, It gives a whole of -yoga. Эта книга "Бахтира Самрита Синху" или "Нектар предности" в изложении Шилапрупады очень важна для всех гауди вайшнавов, поскольку представляет собой изложение науки бхакти йоги. В самом начале этого произведения было не так сложно понять, о чем говорится в описании но по мере того как автор углублялся в смысл расы оценить и понять эти возвышенные вещи нам стало очень сложно это очень это очень сложная философская наука и она может быть понята только по милости чистого преданного который сам осознал этот уровень и находится на нем so, even и хотя мы не способны в полной мере проникнуть в тайну смысла и оттенков этих раз, для нас все равно является благоприятным хотя бы слушать об этом. Итак, Бактира Саарта преданности мы закончили. И я не знаю, какую бы книгу вы хотели бы изучать следующей. А Харе Кришна, so, uh, Гуру, Гуру Махараджа, Кришна, maybe we can read Матаджи Юатишачи сказала, Гуру Махарадж, может быть, мы будем изучать первую или вторую песню Шримад Бхагава, это возможно? У кого какие еще предложения? Первую мы изучали песню уже давно, там можно найти, до каких песен мы дошли, и вторую можешь начать. Гуру Махарас давал раньше первую песню, от, от одного стиха к другому. Можешь продолжить просто дальше? Можно Бхагава, там можно взять Ишапанишат, например, либо, может быть, что у нас там еще в Бхактишастрах? Нектар наставлений был уже, ишопанишат. Матхи Враджирани, это вы Бхагаватам предложили, да? Mm. Дорогие преданные, Бхагавадгиту мы не рассматриваем. Хари Кришна. Uh, so, Also, a Yugala Pratyamataji suggested is, is study Bhagavad Gita, maybe. Adri Dardana Das suggested maybe Ishopanishad. Uh huh. Yeah. So, yes. what is the better? What is the better um Ishopanishad, Bhagavad Gita, or first Kanta Shivan Bhagavad? I will think about it for a week. Mm -hmm. and any other devotees may like offer suggestions they can mm -hmm. um also i after a few minutes my zoom automatically switch off and we need again in inter in, enter to the conference oh, oh, i see okay mm -hmm. Mm -hmm. Um, yeah. uh, uh, Матаджи suggested Мы uh, opinions of other devotees, other participants of conference. Кто еще Вайшнава? Матаджи Хладини said Окей. Okay. Кто еще Вайшнава, высказывайтесь, пока не отключился зум. Если отключится, перезайдем еще раз. Так, Матаджи Враджарани еще говорит, что можно и Багавадгиту. Uh, also devotees suggest that maybe Bhagavad Gita. Uh -huh. uh, Stepan said maybe first -hand to uh -huh. Ну давайте как-то проголосуем или как-то все-таки большинством. Матаджи Минакши и Дорогие да. педаны, примите Мы можем это решить, не, не занимая время лекции, а в группе это обсудить, и потом Махараджу сообщить. Uh -huh. uh -huh. так, вот, Давидаси discuss this topic uh, in, in chat maybe during a week, and then I inform. Okay. Мата yeah. А Махарачна может быть что-то сам хочет предложить? Гуру Махараш сказал, что решайте вы, то есть он okay. хочет, чтобы вы сами выбрали. Мы okay. okay. so um, we можем обсудить этот вопрос на неделе и Гуру Махарачу сказать, and then we will Гуру Махарачи about it. И мы потом Гуру Махарачу скажем об этом. Окей, okay. yes, good. Okay, is there any, any question? Тогда, может быть, вопросы у кого-то есть? Да, у меня есть вопрос. I have a question. Just a moment, I will But, Гуру Zoom is finished. Maybe we can join again. And then questions. Он не может, он, он в Skype не может присоединиться. Нет, не в а в Zoom. А, да, мы еще раз зайдем, конечно, я да, всем и да, забыл да. объявить, что сейчас отключится Zoom, у меня бесплатная версия, поэтому заходите еще раз, потом я всех добавлю. Да, может быть, мы там начнем вопросы. А куда заходить? Ссылка осталась. новая будет? будет ну, новая отсылка. Же самое. Нет, ссылка Нет, это моя ссылка, это моя конференция, а, она адаптированная, она, а okay. она yes. одна и та же. Yes. Тогда надо перезаходить, а то сейчас пока вопрос зададут да, и да, обойдется. Сейчас... Okay. Да, тогда я сейчас что, отключим и завершу конференцию, мы перезайдем. Да. Da. Da, da. Okay, so that so the time is out, so we now we uh come out from the conference and come in again. Okay. Um uh, is your question. Mm -hmm. Там у Матаджи Анастасии микрофон не выключен. Мало ли, там начнет шуметь. Выключите сразу. Угу. Угу. Ага. Так, ешь домой. Ам... Пожалуйста, Маджи Вадишачи, вы можете включить микрофон и задать вопрос. Махари Кришна. Махари Кришна. Гу... Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мне смиренные поклоны, все слова Шири Праппаде. У меня вопрос по Шимадбхагаватам 2.1.10. Духовный учитель должен быть доволен учеником, только тогда знание автоматически проявляется перед изучающим любовным новым. И вопрос, если шастры не открываются нам, может быть это потому, что духовный учитель недоволен нами и не мог бы Гуру объяснить эту тему более подробно. Харе Кришна, Дья Гуру Махаратин, Дья Дьвотис, Please accept my humble abysences, о горящий Сридлакаппападо. В Симат-Бхагаватам, Канто 2, chapter 1, verse 10, it is said, «The spiritual master must be uh satisfied with the disciple only then is knowledge automatically uh, manifest uh, be, uh, before the student of spiritual science and my question is uh, if the scriptures are not uh, manifested for us uh, it could be uh, because uh, the spiritual master is not uh, satisfied uh, with us uh, could Gurudev explain this topic in more detail Just a minute. I have to see this sentence I didn't it's not so clear like mm -hmm. canto first chapter text number ten uh-huh in Portport Port. Okay. so what what was the sentence uh-huh ritual master yes must be satisfied with the disciple uh-huh uh -huh. yes only But only then is knowledge automatically manifest before The student. That yes, sentence, huh? Yes, Guru Maharaj, this sentence. Spiritual master must be satisfied with the disciple. Only then is knowledge automatically manifest before the student of spiritual science. Well, Prabhupada mentions before that, the sentence before that is also significant. Prabhupada says that in the case of spiritual knowledge, all progress depends on the mercy of the spiritual master. Ajay. Предыдущее, выражение, предыдущее предложение в комментарии к этому тексту тоже очень важное. Шила говорит, в случае с духовным знанием, весь прогресс происходит по милости духовного учителя. И далее Праупада продолжает развивать эту тему, говоря, что Духовный Учитель должен быть удовлетворен учеником. И далее Праупада упоминает, что мы должны понять, что этот процесс не является чем-то мистическим. The spiritual master is not a magician. He's not somebody who just injects spiritual knowledge. Правопады говорит, духовный учитель не маг и не фокусник. И он не просто вкладывает каким-то неведомым образом знаний. Like, sometimes people say, oh, the guru is like, a, it's like a giving electricity. It's like you get connected to the powerhouse. And and you get the current coming and you feel charged up you charge the batteries somebody used that they said chanting Hare Krishna is like charging the batteries but it's not like that Иногда люди мистифицируют этот процесс, говоря о том, что духовный учитель подобно электричеству коснулся меня и вложил в меня заряд духовного знания. И я зарядил э, свои батареи э, сознания этим током духовного знания. Иногда люди говорят, что повторение Хари Кришна это как зарядка батареи, но на самом деле все это не так. And then Prabhupada explains that you have to hear from the spiritual master. The spiritual master will explain everything. And if we hear carefully from the spiritual master, then we will come to understand the knowledge. шлопрупад объясняет что мы должны слушать духовного учителя регулярно духовный учитель понимает и объясняет эти это знания а нам лишь нужно слушать внимательно и тогда придет понимание Далее Шилапрапада говорит о процессе слушания, о том, что обязанностью ученика является вопрошать духовного учителя. Далее ученику уч, ученику надлежит выполнять практическое служение для духовного учителя, и таким образом выполняя все это, он может удовлетворить духовного учителя. Ученику необходимо жаждать применить это знание и применить в служении Ши Кришне и в служении своему гуру. Нам не нужно изучать это знание только для того, чтобы получить признательность философа или великого ученого. Не в этом задача. На самом деле, чем больше мы получаем традиционного знания, тем более становимся кротким и смиренным. Процесс... Um... Предание, кротость и смирения заключается в приближении к духовному учителю. So, и Праупада здесь подчеркивает важную вещь. Так же, как духовный учитель должен быть определенным образом квалифицирован, так же и ученик должен быть определенным образом квалифицирован. Um, это не только um, задача духовного учителя быть квалифицированным. Ученик тоже должен жаждать или желать обрести троценинание. So Поэтому, если вы хотите удовлетворить духовного учителя, вы можете его удовлетворить, задавая разумные вопросы и стараясь постичь значение или смысл Священных Писаний. To understand the knowledge and to make proper use of it. И таким образом протекают взаимоотношения ученика. должен продемонстрировать свою способность понять знание и применить его на практике. So, if you read that whole purport, Итак, если вы прочитаете этот комментарий к тексту 2.1.10, то вы увидите, как Шилопрапада очень ясно и четко объясняет этот принцип, этот, эту суть этой идеи от абзаца к абзацу пропада полностью и подробно раскрывает момент вашего вопроса шелопропада здесь описывает как духовный учитель не должен ничего изобретать он должен передавать только то знание которое он услышал от своего духовного учителя the devotee, the devotee by, by Krishna, преданный изучая, Должен быть убежденный, должен быть убежден, что изучая науку о Кришне, он получит все. He's got, he's uh, изучающий науку о Кришне получает все, что он желает, все, что он And it will be very clear to you. Поэтому перечитывайте этот комментарий снова и снова, и не останется ничего непонятного. Пропада все объяснил. Okay. Any other questions? Другой вопрос, Маджи Юдишич thank you very much mm -hmm. uh my second question is about the next sentence of the same verse this is about uh, using intelligence in the you know, of disciples uh the, the next verse is said the disciple can receive such teachings not exactly intellectually but by submissive inquiries and the service attitude. So uh, um, I cannot quite understand how can we ask questions without using our in intellect. And does it mean that the intellect does not help much in the study of spiritual knowledge? Я, а, а, цитата. «Ученик же усваивает эти знания не столько с помощью интеллекта, сколько смиренно задавая вопросы своему учителю и служаему». Это следующее там, предложение в том же самом комментарии. Вот «Мне не совсем понятно, как мы можем задавать вопросы, не используя свой интеллект. И значит ли это, что интеллект нам мало помогает в изучении духовных знаний?» So Prabhupada, if you read it carefully, Prabhupada said not exactly intellectuality, so it's not only intellect, not only intelligence, but there must also be that submissive inquiry and the service attitude, the proper mood must be there in understanding the knowledge to acquire the knowledge. Uh, немножечко невнимательно читаете комментарии про упады. Про упада там говорит вот как. Он говорит, что вы или точнее ученик uh, не усваивает эти знания не только лишь с помощью интеллекта. То есть это знание нельзя усвоить только опираясь на свой разум. Необходимо еще, первое, смиренно спрашивать духовного учителя и второе, иметь настроение служения. Вот только так возможно познать. Okay. В остальном все понятно. Здесь самое главное, что, конечно, мы должны использовать интеллект, но не только лишь интеллект. Необходимо, первое, внимательно слушать, второе, смиренно спрашивать духовного учителя и желать служить. If you just simply get knowledge and don't use it, then it's no what it's what's the point? You're just taking the time of the spiritual master just for your own mental satisfaction. So there has to be the proper mood that you're going to use this knowledge, you're going to distribute it, you're going to share it. Очень важно применять это знание, не только uh, упражнять свой, свой мозг. То есть, если это знание не применять, то в чем толк? Это лишь пусть просто трата времени духовного учителя. Необходимо это знание понимать, применять и делиться им. Mm. Okay. Yes. Thank you so much, Guru Maharaj, for your explanation. All right, any other questions, Adrien? Uh, yes, Mataji. Hari Krishna, do you me? It's <coughs> a bit of a break. Adrien, do you hear me? I hear у меня тоже вопрос. Хари Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные. Примите, пожалуйста, поклоны все славы, Шрили Прабхупаде. По хотела уточнить, когда чувства соприкасаются с объектами чувств, возникает привязанность. Можно ли как-то чувство перенаправить не на материальные объекты, а на духовные? Например, если привлекаешься противоположным полом, то смотреть. На возвышенных преданных духовного учителя и к ним привязываться. Хотя так можно осквернить чистых преданных своей привязанностью. Спасибо. Uh, the question of Khaldini, the question is regarding Bhagavad Gita. About uh, that point um, when our, um, our feelings uh, attract, uh, connect with object of feelings and be and and thus make attra attraction the question is can we change the direction of our uh, attraction from material objects to spiritual objects for example if we attract attracts attract opposite sex can we um change our attraction to exalted devotees to spiritual master and try to attract to them yes you should that's very important and you, should, I'm become mostly... you should become attached to spiritual teachers you should become attached to devotees and don't be attached to ordinary materialistic mundane people да, так следует делать. Мы должны привязываться к духовному учителю, мы должны привязываться к преданным, вместо того, чтобы привязываться к обычным мирским объектам. Мы и тренируем свой ум, чтобы научиться привязываться к духовным объектам, а не к материалистическим людям. Uh -huh. so Поэтому мы должны тренировать свой ум, переключать привязанность, потому что вот эти материальные объекты, они могут, быть, те же материалистические люди, они могут привлекать нас внешне, но у них могут быть неблагоприятные качества. И видим возможную привязанность, можно размышлять, осознавать о том, Uh, какие привычки у таких людей, что они едят, что они пьют, какие у них неконтролируемые чувства, какой деятельностью они неблагоприятны могут быть заняты? We give the example about the flower. Some flowers may look very nice, but they have no smell. So it's, like a man, it's like a man who has мы всегда приводим пример цветка без запаха. Цветок внешне может очень красиво выглядеть, но при этом ничем не пахнет. Также и обычные люди могут физически быть сильны, внешне привлекательны, но у них нет хороших качеств по своей сути. It's, it's В Вриндаване есть особый цветок, который очень-очень нравится Кришне. Он очень маленький, он не выглядит сильно привлекательно, но он потрясающе пахнет. Поэтому мы должны тренировать свой ум, различать внутренние качества людей, а не привлекаться внешне, внешними, а не повестись на внешние привлекательные стороны. Okay. Андридхарна, праву, можно вот последнюю часть уточнить у Гуру Махараджа по поводу того, что можно привязаться, допустим, к духовному учителю и как-то неправильно привязаться, и как вот не осквернить на не чисто все, как вот не осквернить uh -huh. таким отношением, если сильно привяжешься к духовному учителю, как-то не так что-то uh -huh. будет. Uh -huh. um the addition to the question if we um, try to attract to spiritual master we may afraid that thus we pollute a spiritual master by our impure attraction is it true or not yeah. we oh well Of course as a young as a young woman you want to be careful that you know you don't just try to attract the spiritual master by your physical presence or by your physical charm but you want to attract mm -hmm. the spiritual master by your submissive inquiries and by your service attitude. Yeah, because... У, у вас может быть э, молодое тело, э, нужно отслеживать мысль о том, чтобы не пытаться привлечь духовного учителя каким-то шармом, какой-то внешней увлекательностью. Нужно медитировать и стараться привлечь духовного учителя своим настроением служения и своим смирением. So, you have to understand the proper way how to attract the spiritual master. Spiritual master is not going to be impressed just by seeing how beautiful you are and how nice your face is made up and how nice your hair is, but he's want, he wants to see service attitude. He wants to see that you're eager to hear. Духовный учитель появляется в вашей жизни не для того, чтобы увидеть, как вы красивы, какой у вас прекрасный макияж, или как прекрасно ваше лицо или уложены волосы. Он появляется в вашей жизни для того, чтобы э, увидеть, как у вас есть желание служить Богу и как внимательно слушать науку о Кришне. I heard one spiritual master tell some of some of his disciples, the young ladies. he said he said to them, if you, if you would spend as much time to decorate the deities as you spend to decorate your own bodies and face, you would make great spiritual advancement. I um, слышал как a uh, uh, духовный учитель. Однажды сказал своей ученице, а если бы ты столько проводила времени, украшая божества, сколько ты проводишь времени из за украшения своего тела, ты бы совершила гигантский духовный прогресс. Okay. Yeah. Окей. Да, uh, Так, Матаджи... Вариндаван Лила, ваш вопрос. Там ошибка только в тексте. Посмотрите, непонятно, что вы имеете в виду. Там слово опечатано одно. Простите за ошибки. Хари Кришна, дорога Гуру Мухарач, собравшись от преданный примите поклоны, пожалуйста. Всеслава Шалли Прабхупаде. У меня такой вопрос. Он сидит так глубоко. и ну, Помогите мне рассеять эти сомнения. Есть выражение, да, и оно... Реально я вижу результаты, что все по милости преданы. Но э, то есть, ну, так ты осознаешь, что да, у тебя есть Кришна Катха, у тебя есть гуру, у тебя есть святое имя, но в, то, все, но в то же время ты отдален от преданных. И вот как бы нет милости непосредственно общения с преданным. Поэтому, пожалуйста, помогите рассеять эти сомнения, Хари Кришна. Вы имеете в виду физически отдаленные от преданных? То есть ну, как бы на, на географическом расстоянии? На, на расстоянии, да. Mm -hmm. Mm -hmm. The question of Rindava Lila, Харе Krishna, dear Guru Maharaj, and uh, all uh, devotees. My question is, um, I have um, spiritual master, I have devotees, I have holy name, but we know the, uh, some expressions, some that um, everything is happened by the mercy of the devotees and i often think about such point that i am very far away from devotees i am alone so how can i defeat these um, thoughts in my head in my mind well you have to understand that association is It's not physical, but association is based on how much you're absorbed in remembering and meditating and thinking how to apply the instructions of the spiritual teachers and the devotees, remembering their association and acting in the proper manner as you have learned from them. Здесь важно всегда помнить о том, что общение с преданными и находиться рядом с преданными ⁇ это не физически присутствовать рядом с ними, а извлекать из этого максимальный эффект. То есть, насколько мы помним о Кришне, насколько помним мы наставления духовных учителей и преданных, насколько мы их применяем на практике, действуем в соответствии с ними, насколько мы внимательно погружены в это, и зависит наше общение, насколько мы помним про это. Шила Пропада не очень много имел физического общения со своим духовным учителем, но он очень глубоко принял его наставления. So heart, them, Поэтому все зависит от того, насколько вы помните. Наставления духовного человека, если вы помните их, храните их в своем сердце, действуйте так, то вы общаетесь с преданными. Окей, okay. я. Yeah. Ага, это понятно? Хари Кришна, Гурмахарач, спасибо большое. Ну, это так-то эскетично, беспреданно, так эскетично, со спреданными очень вдохновляюще. Хари Кришна. Um, yes, Guru Maharaj, thank you, but it's so much ascetic feeling without devotees, without their physical presence, not with the devotees in the, um, group of devotees, there are many enthusiasm and inspiration. Yes, well, sometimes you have to go and get association, but you can't expect to keep association all the time. Нужно не просто периодически приезжать, и окунаться в это общение, но мы не можем ожидать, что это общение будет постоянно, без перерыва. And you have more appreciation for devout. Uh, находясь постоянно рядом с преданными, можно обусловиться этим, начать искать у них недостатки, не ценить. В то же время, когда мы находимся в некотором состоянии разлуки с предным, то мы более счастливы, встречаясь с ним. Okay. Okay. Krishna, thank you so much. There is no more question in the chat. Adridkarana, Alexander Ah yes, sorry, one devotee, Alexander, Bhakta Alexander, please, your question. Hare uh, Krishna, Пожалуйста, примите мой поклон. Как эту квалификацию внести? Просто вот пример. Приезжают духовные учителя, но становятся учениками не все, хотя все ходят на лекцию. Вот так же самое вот с Прахупадой было, что Прахупада приезжал и давал даршан множество людей, но учениками его становились не так много людей. И, и хотя и Прахупада говорил, что ученикам я создал ваше благочестие, но почему вот Кому-то он создал благочестие, а кто-то, как бы, не смог. Mm -hmm. Я понял. Uh, so the question, for example, for example, when, when spiritual master come to... Mm, some... Выключите, пожалуйста, звук у кого-то включен. Спасибо. Uh, for example, if uh, sometimes spiritual master come comes to community, and uh, he gives lectures and gives darshans, gives cessation, but not everybody um, become their disciples, микрофон, выключите, пожалуйста. Bataji Sudamaya, please switch your mic off. Thank you. I repeat the question again. Uh, I repeat the question again. Uh, sometimes spiritual mystic comes to the community and he gives darshan's uh, associations lectures and so on but not everybody become uh, become um disciples uh or followers and at uh, the same point with sila prabhupada when sila prabhupada was on the planet uh he met with so much peoples but not everybody uh use this share a chance utilize this chance and become a devotee um although sheila uh, prabhupada said i create your uh sukriti but we see that not everybody mm, get or got uh, get, or got to this security so uh, what why why uh, this was why was this situation why not everybody Well, not everybody wants, not everybody wants it. Although said, I'm Так происходит, потому что не каждый хотел воспользоваться этими возможностями. Правапада давал благочестие, но для этого нужно следовать его наставлениям. если вы ничего не делаете, как вы получите результат? You put the horse in front of water, but you cannot force the horse to drink the water вы можете подвести лошадь к водопою, но заставить пить ее не сможете is giving mercy, is giving sukreti, but who wants it? If you still want your drugs, you still want your free sex, you still want to have uncontrolled senses, then of course you cannot get the. Sukreti. Шилопада дал сукритии, он дал возможности, но если человек хочет оставаться со своими наркотиками, со своими незаконными половыми связями и со всем остальным, то о каком сукритии может идти речь? Wanted, yeah, но для тех, кто хотел, все есть, пожалуйста. Сpiritual master is not forcing everyone. It's up to them. What? Микрофон у вас, Шачи Матич. И у вас, да, Все вижу. Guru Maharaj, we was interrupted on the words that spiritual master uh, gives, but not everybody wants. Yeah, so I was explaining, yeah, he doesn't force everyone. If you yes. want it, he'll give it. But if you don't want it, what can he do? It's up to you. You have free will. Mm -hmm. uh, Духовный учитель никого не заставляет силой, он дает право выбора, то есть он дает все необходимые возможности, но все зависит от вас, хотите берите, хотите нет. Okay. I На этом нужно остановиться, сейчас у Гурмахарады будет следующая программа, поэтому мы закончим встречу. Большое спасибо всем. Хорошей недели. Будем на связи. Хари Кришна. Кришна. Всем Hare Krishna. Hare Krishna. спасибо.